Приветствую вас дорогие друзья! Сегодня хочу отойти немножко от китайской темы. Мне пришли монеты. Сейчас мы вскроем и посмотрим. Монеты мне пришли, потому что я занимаюсь как бы коллекционированием нумизматикой. Я начал заниматься недавно. Покажу позже, какие у меня есть альбомы, что я уже собрал. Если кто-то интересуется. Бирают, тоже, коллекционируют Скину ссылочку на этот магазин Магазин довольно таки хороший Можно пользоваться Да! Это пришли монеты вот такого плана 10 рублевые Это у нас города герои Вот в этот альбомчик вот он у меня собранный, но не до конца. Будем добирать. Вот этот альбом я уже собрал. Вот. Серия 200 лет победы России в Великой Отечественной войне. Тут у нас мемориалы и полководцы. Великие герои полководцы. Это у меня собранный. Это города-герои двухрублевые тоже собраны это вот альбом казань две монетки в олимпиаде в казани тоже собрал присоединение крыма и севастополя собранная у меня 70 лет победы тоже собрал вот хочу соберу этот альбом Потом начну собирать биметаллические монеты У меня несколько есть, только осталось найти под них альбомчик И буду собирать уже биметаллические монеты Всем спасибо, кому интересно, пишите в комментариях Поделюсь, где можно что достать, где можно что найти Есть что-то у меня, могу поменяться, пишите Сообщайте в личку, на email Будем общаться, будем меняться Всем спасибо, подписывайтесь на мой канал Будем снимать еще видео.